Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша, и сегодня я вам расскажу о пяти самых страшных и жутких модах для Майнкрафта. Ну что, ребята, поехали. Пятое место. Weeping Angel Mod. Этот мод добавит в игру плачущего ангела, которого вы можете найти в мире. Это непростой моб, у него есть несколько крутых особенностей. Новый моб последует за вами, но только когда вы отвернетесь. При нападении существа можете случайным образом телепортироваться в произвольную точку. Вы не сможете убить ангела руками. Убить его можно только киркой. Четвертое место. Eyes in the Darkness. Мод добавляет в Майнкрафт моба, у которого видны только глаза. Он появляется ночью и наблюдает за вами. Глаза медленно приближаются к вам, пока вы не видите этого. Если глаза приблизятся к вам слишком близко, то от скримера вы получится инфаркт жопы. Глаза довольно невзрачные, так что теперь приходится внимательнее и чаще оглядываться по сторонам. Единственный способ справиться с этим мобом — посмотреть на него. Третье место. The Beat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 это очень большая модификация, которая добавит в игру новых и опаснейших монстров с очень жуткими и устрашающими текстурами. В тайге вы можете наткнуться на Виндиго, а ночью на равнинах оживает пугало, которое идет по вашу голову. Первое место. ACP Lockdown. Это модификация, ремейк старого и всеми узнаваемого мода ACP Craft, который мы все прекрасно знаем по летсплеям Брайна Мапса. В отличие от старого мода ACP Craft, этот мод не только перенесен в новую версию игры, но и имеет более продвинутые функции. Сами объекты ACP обрели свои настоящие способности, добавлено больше блоков и текстур. Также есть множество дополнений к этому моду, которые добавляют больше ACP объектов, построек, блоков и тому подобное. На этом моменте видео подходит к концу, и если вам понравился этот ролик и вы хотите больше подобных видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был я, Саша Ариф. всем удачи и всем пока!